Они ее уже видят и говорят, ты зачем сюда пришла? Сбежите, осталось два понедельника. Дыши. Вдох. Он а. а. вот тебе твой скелетик ставит на место трансформа. Это все неправильно стоит. Ну пусти его еще, давай. Пусти. Игорь Александрович, ну вы видели ее? Ну какой врач будет, как вы, бороться там, это ее угу. уговаривать? Кому надо? Нога болела от позвоночника. Да. Да? Это одиннадцатый год, в одиннадцатом году тоже у вас обострение было. В одиннадцатом году у вас еще был такой небольшой лордозик. Это у нас каждый год. Ну, плюс здесь сильное смещение у вас в полоснице. В одиннадцатом году точно был. Потом, видать, у вас все как да. опять падали, наверное, опять да. все смещалось. Да. А почему вы падаете? Вы как неуклюжие, вы постоянно в думках, вы нервная? Я нервная. Да. Угу. Вот, посмотрите, у меня Очень было на смещение на этом. Вы не выходите, То есть... вы не выходите да, из больницы вообще? Я, я там не бываю, но я хожу очень часто. А перелом у вас тут, да? Это вот на пальчике. Они ее уже видят и говорят, ты зачем сюда пришла? Бежите жить осталось два понедельника. Но так не говорят, а да, сказали, мама, ну, как. дверь с той ты стороны и ну, больше не приходи. Мы, мы не, мы не знаем, как тебя лечить. Воды много пьете? Нет. Почему? Почему? Не любит, ну не очень Лоба. люблю. Да не, не идет. И полтора литра не идет далеко. С хлебом завязывайте, с, а? макарон, с хлебом завязывайте, с макаронами завязывать ага. Все болит все смысленно? левая сторона. Ну, грыжи диск 3 4 это выше они ставят в 18 год. Угу, угу. Ну это же понятно. Грыжу снизу удаляете, она, значит, не берет на себя нагрузку, а берут нагрузку выше, выше лежащие позвонки. Тем более угу. двигаться он надо больше. Как? Двигаться. Гимнастику, гулять, бассейн. Я говорю, давай тебе запишу на йогу. Говорит, какая не йога, я еле йога хожу. Йога рано. А? Да? Йога пока кости на месте нет. Сходьба. Сначала не надо нахо. разобраться, с дыханием, чтобы хорошее дыхание было. Вардос выкормлен. 30 лет болит нога, да? Да. да. Но это, еще я очень, это, еще, это еще очень мало написано. Я ей жить-то не хочу из-за нее. Она мне ни покоя никакого не дает. Ни минуты. То я ей начинаю это. Конечно, очень много, потому 100, что, что у, меня тоже, у меня тоже нога онемевшая, да? ну, это я 17 лет терпел, mm -hmm. бедро онемевшее, mm -hmm. но ну, я его чувствую, у меня она болела. Mm -hmm. Но так как после того, как позвонки поставили, mm -hmm. соответственно, уже много времени прошло, mm -hmm. э, боль прошла, но он, а не онемение осталось, mm -hmm. ну, потому что же нервное окончание отмерли маленько, да? mm -hmm. ну как бы уже поздновато, ну как вот нажимаю, mm -hmm. да, так плоховато чувствую, но уже она не зудит, mm -hmm. не тревожит она меня уже ночью, утром не болит. Так, здесь давно это шишка у вас я не знаю не, не трогали что ли? нет Да, это шишка давно нравится но ну. а я там не трогаю левая нога да, да. вот вас тут резали да? да да здесь живого места нету да так здесь ушло вправо здесь кость так здесь ушло все влево Вся искривлена? Очень спазмировано. Ну да. Сейчас буду на точке нажимать, вы будете говорить болевые ощущения от 1 до 10. Это как? 10, да. от когда сильно больно. Вдох. Да. Выдох. Тут есть? Нет. Вдох. Выдох. Тут есть? Нет. Нет? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Немножко. Здесь? Немножко. Здесь? Больно. Здесь? Тоже больно? больно, ой ой Здесь. Тут терплю. Но не больно? Тут? Нет. Здесь больно. Вдох. Выдох. Тут? Нет. Вдох. Выдох. Тут? Нет. Здесь слегка. Тут тоже слегка. Тут нет. Тут нет. Тут нет. нет. Лоб же есть, у тебя. вот так. -то. Вдох. Ой, нет. Вдох. Выдох. Ай! Вдох. Ой! Вдох. Мам, как села? Вдох Не могу я. Вдох. Вдох, мам. Выдох. А! Вдох. Выдох. Вдох. Вдыхай. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Хрустит? Не хрустит, а что-то. Бойцы. Расслабьте, расслабьте, расслабьте, расслабьте, все нормально. А что это такое? Не Хрустом. Конечно. Все, расслабили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ой. Хрустнул в груди, в шее, в, пояснице. в шее. Расслабься. Ай! У меня голова крыжит. Все. Ай! ай, Потому что кровь с скиллородная шла в голову. У Ой! Ой. Ой. Ой! Расслабься. Ай! Расслабься. Ай! Вы только пережили и не пойму, а и что-то раз... Где только не были. Она трусиха. Во-первых, во-вторых, ей всегда кажется, что можно там mm. что-то повредить. Нет, ну если бы, ей, если, бы ей, если бы ей казалось, она бы не согласилась, наверное, или что? Mm. Честно говоря, уже, знаете, происходит. Mm. Шея тепло? Ой. Да, там горячо пошло. Горячо Ой. пошло, да? Да. Что Вдох? Дыши, выдох. Вдох. Ай! Выдох! Выдох! <свист> Выдох! Ай! Ай! Хотя <свист> на йогу, наверное, можно будет скоро. Ай! Не сказать, что. Или болит дева нога, да? А? <свист> вот эта нога болит. У <свист> вас ноги-то ноги вырвались, таз скривлен был. А, что там? Ровные ножки. Вдох! Выдох! Ай! Вдох, выдох Ай, мамочка Ай. Вдох, выдох Ай Выдох Ай, Ай. Здесь жму больно? А, нет, нет обманывайте Не обманывай Вдох, выдох Здесь? Нет, не болит Сильно жму а, Здесь? Нет а, Здесь? Нет Топ. Тут? А нет. Тут? Нет. Был уже? Честно, мам? Э, честно. Здесь? Нет. Здесь был точно. Тут? Нет. Здесь подпрыгивали вы? Да, не валит. Врёте вы, обманываете меня? Не обманываю. Тут? Э, мам? Нет. Тут? Нет. Не ври. Э, нет. Выдох. Вот не стучите. Вдох, не Вдох, мам. Вдох. Выдох. Вот грудь не даешь поставить, слышишь? Вдох. Выдох. Тут? Нет. А было бы легче? Тут? Нет, не болит. Тут? Не болит. Тут? Нет. Тут? Нет. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас За голову в замок? Руки на голову в замок. За голову замок? За голову. Замок да. также. Да. Ой, не бойся. Это что ты вдох? Такое? Давай. Серьезно, <свес> что там есть еще? Да, она очень... О, девушка. Вдох, выдох. Похоже, не не а, она полутрондохнула. Ну ладно. И здесь все равно хру хрустит. А ты как хотела? Мам Если а, мы с тобой... А у вас дети есть? У меня... Ай. Да. Ух ты. Мама? У меня сын. Как мало. Ай. Как хотите? Все для тружек. Кому 50? Нет. Ну ладно. А. Пощипайся. А потому что жена микая... Давай. Ага. Ага. Не шипай. Шесть. Ой. Ой, Ой рассадка. Денег два. на коблю приду к вам даже. Ну, не выбию. Нет. Раз. Не шепай. Мама, он тебе что растягивает. Кадр. Шесть. Ну, пусти его еще, давай. С Давай. Давай. Гораздо страшнее, когда ты пьешь таблетки, они не помогают. 3. Пришел врач-меропевт, я ему говорю, как так? Она говорит, целый день пьет одну таблетки, Это плохо. 6. Потом Топ. понижает его. Да. Потом повышает. Нет, а мы, Нет. Всегда, мы всегда понижаем. Всегда. А, еще не дошли до этой стадии? Нет. Мы там по точкам в последнее время. На пять минут проходит, ну, в смысле, помычу. По там. Такое лицо красное, да? Уже нет? Ну, Было красное. красное. А вот он Ой. Ну оно, ну, конечно же, это. Прочь приступает к голове, наконец-то, да? Вот тебе твой скелетик ставит на место трансформер. Это все неправильно стоит. Да что вы. Ну что вы? Так, вс. Да. Да. Молодец. Держите. Не бойся. Он тебя просто чуть-чуть потянет на себя. Ой, у меня спина, поясница варит. Я делал так делал часто. Что, вдох? Выдох. Все, Подожди. Не хотите расслабляться? Нет. Не умеете, потому что... Мне, короче, прежде чем сюда ворчинал, походите в программу. Руки на колени. А? Руки на колени. На колени, руки. Все красота сошла? Нет, красота это хорошо. У нее в голову кровь начала поступать. Она мне плохо поступала, а если поступала, то плохо выходило. Тут зажато <вып> все было. Ровно хочется сидеть? Ровно? Хочется сидеть ровно? А как? Сутулиться не хочется? Нет Вообще классно, да? Ох. Сколько говорите, лет седьмой десяток? Семьдесятый Семьдесят один мне У меня не такая спина Семьдесят один Она довольно скоро, значит, что говорит что? 58, Пятьдесят восемь, пятьдесят семь Ничего себе, я даже сфотографировал, представляешь? представляете? А она, они, Потому, что, если потому я... что 70 они не приедут. Нет, да, не скандальной машины нет. И приходится врач. Расскажите мне все, что у меня было. В смысле? Нет. Все смещено. Да? Все смещено у вас было. Все на своем месте было. Все зажато, пережато. видите кругом. Да. Начиная да. от шеи. Да. До... Конечно. До пяток. Ага. До пальчиков. А копчик как у меня? Ну я нажал вам, это не больно было, не он больно у вас целый. Я на него да? падала. Он у вас цел, он у вас не сломан. Прям хочет сидеть? Хочется выпрямиться, потому что поясница болит. Угу, угу. Нога как? Непонятно. Так. Нога болела от позвоночника. Да. Да? Ага. Сильное смещение в левую сторону у вас позвонки там у вас как там если вам если вам скрывали. Там же видно, что они вот так вот развернулись, развернулись они, они вот развернулись у вас в ту сторону, то есть они вот так вот у вас сюда, ага. сюда, сюда. Ага. Но если и ты зажали нервы, да, да? если ты вскрыл, ты, ты поправь его. Только ага. и так было в пояснице, у вас все в левую сторону. Ага. И левый нога у По возможности еще видео ютуб YouTube, YouTube-канале, как я из Кондора Стамовича банки ставлю. Угу, ну, видели. Видели? Сиджан? Да. Угу. такое делали? Для Нет. У меня подружка делает. Она мне когда зрение начало садиться, она говорит, давай тебе поставим. Куда, сюда ставим? Получше стало? Нет, я еще не делала. А -а -а. Я говорю, давай я сначала э, упражнение поделаю, там а -а -а. как-то что-то, но угу. я не боюсь, собственно. Что? А там не больно? Пиявки ставили? Да, сама себе. Они, это больнее пьевки. Ну, мне еще на них аллергия, поэтому... Это больнее. Банки да. это не больно. То есть ставите банки, вам желательно вдоль всего позвоночника, вдоль всего позвоночника, даже можно на левую ногу под колено, и вот сюда. Вот сюда вот. Обязательно. Это самая такая точка, она тоже немаловажна, чтобы лимфа оттуда выходила. Там, где у вас мышцы были зажаты позвонками, скопилась кровь, нам оттуда ее надо вытащить. Ну, это старые... Этот... Это полторы тысячи лет этой методики. Раньше да. в Советском Союзе вам банки ставили? Помните? Да По мне когда-то ставила вот. банки. Просто банки. То есть кровь поднимали, а ее тут не выпускали капиллярную. Поэтому делают надрезы там Склини. миллиметр. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Опять банку ставим. Ну как ты себя колешь вот на сахарный диабет? Вот, да. Даже меньше режешь. Вот, то же самое. И оттуда выходит эта кровь. Она будет такой. И с... вот эти банки, вот. что у нас дома есть? Вот такого черного цвета у вас будет выходить. И банку эту присасывают. Но надо же знать, насколько присасывают. А у нас на никто на 7 не... минут. Оп, смотрите, У нас никто она не черная увидит. становится, убирайте ее. ее и все. Упражнение три валика делаем обязательно. Сматывайте полотенца в рулон. Один, У -у -у. два полотенца. Да? Высота э -э какой? Сначала с маленькой начните. Я вот два сматываю, чтобы такой диаметр был. Лежите, ложитесь на жесткую поверхность. Один под шею. У -у -у. Один под шею. У вас должна быть шея всегда быть прогнута туда. Один сюда, между грудным и поясничным. Один под ноги. 15 минут мы лежим, отдыхаем. Голова, чтобы слегка касалась пола. То есть вы должны как будто как в подвешенном состоянии лежать. Поболит, где-то голова закружится, неудобно, непривычно будет. Потом привыкнете. 10-15 минут вы лежите. Один-два раза в день. Так вы расслабляетесь. Так вы повторяете анатомически правильные сгибы, которые у вас нет. У вас нет лордоза, кикоза, да. лордоза. Это просто ровный позвоночник кого-то настройки а у меня всегда это тоже вот а чего он я хоть и не знаю но вот этот бугор а физически я много работала неправильно физически да вы много работали так. все на себя таскали все спиной поднимали. а все плюсом все... она на каблуках на шпильках Каблуки это очень сказалось это очень много конечно отсюда как минимум грыжи вылезли на это и нервное состояние Вальки один-два раза в день по 15 минут угу. 1-2 раза в по 15 минут и делаем дыхательную гимнастику, которую вам тоже скинули, да? Не знаю. У нас дыхательную просто... гимнастику, там ссылки вам скинули, нужно дышать правильно, когда на валике лежите, гимнастику. нужно дышать. Вам сколько ссылок? Много скинули? Нет, не, нам только скинули это, э, про валики, про дыхание не помню. Если это валики есть, значит там дыхание есть в любом случае, да, все в одном видео. Подыхать на гимнастику по Вимхофу. Здесь набрал, интернет наберете, ага. увидите там человек, 9-минутный ролик лежит, он такой, да? Э -э и показывает, как правильно дышать. 30 вдохов. Дышите до тех по. Она наберет потом. Будет. По это видео у вас есть. Э -э дышите до тех пор, чтобы колики были у вас в руках. Э -э и голова такая будет, знаете, головокружение приятное. Колики будут в руках. Кислородное счет начнет. Она скорости. боится сразу, если у нее что-то там идет вот это сознание, сознанием. Вот. Э, вам обязательно перед сном, э, перед тем, как лечь в таз, наливаем горячей воды, опускаем туда ноги по щекулку. И так мы парим ноги. 15-20 минут этим перед сном. Этим. Горячая, но только чтобы ноги не ошпарить. Очень горячая вода, понятно, да? Угу. Кровь и лимфа будет подниматься вверх. Ваши мышцы будут миокард расслабляться и укрепляться. Она у вас в очень плохом состоянии, потому что у вас давление да? Да. высокое. Нар нормализуется работа внутренних органов за счет того, что масса активных точек в стопах. И так вы избавляетесь от стресса, от нервоза, от усталости, от психоза и готовитесь ко сну, чтобы вы лучше спали, высыпались, чтобы сон был более продуктивный. И это перед сном, чтобы пораньше лечь спать. Старайтесь ложиться до 12. Это обязательно всем вам. Вам тоже надо делать. Омегу-3 пьете? Нет. Почему? Пила рыбежа. Когда это было? Постоянно отпить вашим сердцем. омега 3 пили? Кого? d 3 да. Кожа белая, так почему-то. У вас тоже, да? А мы не загораем. Это не понятно, я. она не, не такой белый должна быть. Д3 пьете. Коллаген пили? Коллаген не пили. Это что коллаген? Это, это, хрящи. Такой, это такой белок, так. из которых стоят наша кожа, ногти, волосы, хрящи, суставы, связки. А, вы его Межпозвоночные вы... диски. Это холодец, мам. Трубчатые кости, из которых суп варит. Холодец. Нет, мы холодец-то едим. А ну, вот... же не каждый день есть. Нужно 5 грамм в день этого коллагена. Коллаген? Ну, я его, когда кушаю в холодец, mm -hmm. у меня поднимает сахар. Mm -hmm. Ты не коллаген? Ты когда? Я про коллаген, хондроитин, глюкозамин. Глюкозамин, да. Это мазь такая. Есть. Есть. Глюкозамин. Да. Хондроитин. МСМ, Так, и витамин С. Витамин С. Элоген, глюкозамин, хондроитин, сера и витамин С это нужно употреблять все вместе. Mm -hmm. Это в виде порошка, может быть, в одной банке, либо в жидком виде. Закажите либо в интернете, либо в любом магазине спортивного питания. Mm -hmm. Не в аптеке. Понятно, да? Mm -hmm. В аптеке такого нет. А если это будет, то очень дорого и не того mm -hmm. качества. вот. Э -э утром две ложки выпивайте. Э -э для того, чтобы ваши оставшиеся ваши мочеприночные mm -hmm. диски да, хоть как-то подпитывались они потому что стоят процентов 50-90 процентов они сейчас рослись у меня да. я пытался раздвигать Поэтому шею потушен. я вам их... Шею их раздвинул э -э в грудном отделе хорошо раздвинул между собой в пояснице ну часть, но большая часть поддалась да? потом я убирал сколиоз с левой стороны все сдвигал сдвигал убирал, шло смещение особенно да. и поясницу всю поставили почти всю тут осталось, у меня пара позвонков да? Поясничку еще поставили, то есть у него горбушка у вас была, горбок да, торчал, да, да. тут торчал, здесь Я торчал, А что да? видела? А что вот. видела тебя каждый день Вот, мы сейчас били, все вбили, ну осталось там пару нюансов, но так как не поддались чуть-чуть, да, желательно через три месяца подъехать, но если тут не подъезжать, все нормально становится. Если все соблюдаете, мышцы расслабляются, склевотик выпрямляется, то есть назад его не вытаскивает, Стругой. А поезд может надевать? Поезд только тогда, когда мы что-то собираемся делать тяжелое, либо куда-то едем далеко, не больше двух часов в день. А ногу как подать? Сейчас будем за ногой наблюдать, потому что много времени очень, конечно, прошло. Ногу упущено, почему не знаю, вам сразу не поставили, не убрали смещение. удивительно, за столько лет, за сколько там получается. Одна невролога, которая сказала, что это все от позвоночника. Игорь Александрович, ну вы видели ее? Ну какой врач будет, как вы бороться там, это ее угу. уговаривать. Кому надо? Нет, нет, нет, все, нет. все, давай. Угу. Все нормально. Сахарный диабет у тебя будет. Нейроматея у тебя это все. Все на это списывает, да? Да, иди за сахаром следи. Думать не хотят, я Ее крещать. начинает куда-то гнуть, она начинает кричать угу. и.. Сейчас ровно, да, сидите, я смотрю. Она очень задерживался. Конечно. Сейчас упражнение будем делать. Посмотрим, как я буду выравнивать. У нас бывает такое, что... обычно никто не берет И за один раз все получается, да? Обычно вообще никто не запущенности. Я не думал вообще, что что-то получится, да? Я тоже, если честно. подвинул, спинка выровнялась, да? Мне понравилось. Ноги выровняли, таз выровняли. Расстояние увеличили особенно в грудном отделе. понятно там. Под поясницы пройти ничего не осталось. Ну и то, постарались раздвинуться, крестец выдвинули, выдернули. Э -э, питание пересматривать. Убирать сейчас у нее... убирать мучку. По-любому это макароны, будет, да? А чем кормить тогда мясо, да. мясо что ли? Э -э, мясо не э -э -э хочется. Зелень, э -э мясо там чуть-чуть, потом гречневую кашу, зеленую гречку, марш, табаковую жмут, потом. Э -э separation. Да, горох можно чуть-чуть.